Но перед началом ролика я рейтингую канал.8.0 Max Risk. По моему, по переводчику возраста, видимо, Max Risk. Найдете в поисках, он очень классный. Куча... Radio Webster. Видите. Очень классно. Совета. Так, он вроде бы не так уж много роликов. Окей. Также, он тут присутствует ссылки. Связаться с ним можно. Я не робот. Вот, проверяйте. Вот это на почту Так, может быть полезнее только и ЛАЙК, ПИНКР, А мы припомним к Всем привет, вами к Сибирскому продолжаем Так, Собираем Собираем, на 1 лайк хочет забрать кто забрать, Капочка новая. Групповой один. Групповой. Да. Я понял. С кем там за кланов сами. Кстати, хочешь, чтобы я стал клан? Напиши ну, пиши мне в Я уже с там заявок и никто не принимает. Депендованно. Вот никто. не На Нужно одобрение, люди. Где там пестер? Одобрение, одобрение, одобрение. Ну ладно. Ой. Ну конечно будет сложно, но с пушки прокачаны все нормально. Нормально, мы затачим. Поиск, Ну что ж давайте куда когда скил на мышку, тренироваться, замесить пальцем на мышку, будет не прокачать скил. Кстати, здесь правая скил, вот правая сторона, Она очень классная, детали, это тоже прикольно, На. Она тем самым, хватит на защиту я атака вот а а давай. а бегай, бегай. а ты под... а а а а че а а, я буду долго Ну зачем? Ладно. Прям На. Да. Нет, ты, ты не сможешь Я я, О, я так ставим Опа, надо поставить якось. нажимаю. аппетита попал хуа, пал, Так да. мимо. А -а -а -а -а. Бой, не умачай там. Смена. Ой, на это отстань. А, блин, вырубил. Как так быстро вырубаешь? Ну, я не знаю, что за игра, венпукат. Куда пойдешь, трак всегда тел будет. Го, Рямо, не ждите, скоро будет подкрыть, но... А вот тут я отключу щит. Ой, а у нас щит. Да, щит оберегает. Хотел, получить. да что ж такое? И еще не, кстати, не могут меня хм, интересно. Может быть, мне все-таки тоже взять Заморозка. Чем просто защитить. Да, ну, защита тоже очень классная. И мучить. Мучить дергать. снимать ролик. Давай захвати эти, ⁇ -мо ⁇ Найти вперед, согласен. Да, и замороз купить. Надо купить на выше такое острый. Как не сладко. А у меня защита не доходит. Лучше адвоката за одного заморозить. Вот видите, даже за Защита. сам видите, чейкер, а может мне сразу звонить, потому ну, что у нее арена крутая а -а. ну все, пора пошли атаковать, ну ладно, щита, но если учиться, то реально остались надо так пошел. Папа тебе на ёлку. Как там что говорят? Стиман, допустим Говори, что ли тут можно Как там Говорят вам, Что-то а то я включу звуки и говори между собой. А кому? Это нереально. Это невероятно. 69, 70, 71, на, давай, не захватывай, Их, на. наверное, мощный пушк, как -то, как -то, как -то на. А на, на, я же такой, ну. Автоматика, буквально, вообще шикарная, на, чувствую. Ты еще на Иду. Блин, проигрыш, как так? Заморозку. Танчик, как-то не классно. Но я еще выраганил. А, Ладно. А, так, заморозки, играйте, слушай. Частик. Маленький, устойчивый корабль. Очень быстро плавает и также быстро останавливает остановится игроком Ну, тот, который у меня он был. М -м -м. Он стоит. Я бы взять мама, понял. Как ч? Что он вас тут? А, как ну кейн. Это прям кого-то сумичок. Так как мага взять себе борт. Ну ну Защита. Ну а тут еще не пал ⁇ ну Как? пока Как? Напарник. О, получить можно Как? Как? десять белых частиц. Камон. к вам подоспеть и когда вас примут, а не когда. О, может посмотреть еще ролики на, на. По-моему, чем больше не будет. Так, а нельзя? А, мне 254. Ну так, то есть мы обыгрываем. Демеров. Демеров получите трехи и награды, Не, однократный трехи зафига. Скорость норм. Броня. раня. Давайте прокачать что-то сверху, пожалуйста. Не хватило. Давайте еще одну катку. А, время. Ну ладно, давайте длинный взявим. Так что, ну кайф. Я... Кстати, сейчас такая армата а не такая защита. О, oh класс. На. Защита. А, все на меня, все на такой на. Все, все первое отлично. Отборое отлично. Первый Бабах Потом еще один бах, Потом мы окружаем Ищи рад О, врачи Доу Унисай ван Отлично, Испугался, этого, типа, подува да. На На Гвань Бабах Попал все-таки На, пофау, отлично а, тишина, тишина, тишина. А. Так можно поставить корабль здесь, шикарно. Давай огонь и снайперка будет там, за снайпером. Также 15 штук что косилство, нужно добрать и они берут парни. Ладно, убираем. Ускоряемся. Значит, центр захватывается ну, Я стиле. Да. Ну, и Там, на этом. нас тут На! Ба Бам-бам! Война! Давай, дай -дай -дай -дай -дай скинул куча разбить. кто Пятый тысяч... Я кстати.